Друзья, всем привет, на связи Днис Довгаль и решил записать такое видео, находясь здесь, в Сан-Диего, заодно проедемся по одному из самых, наверное, классных мест в Сан-Диего, если здесь будете, это Лохоя, буквально минут 20 езды от самого города, Сан-Диего-даунтаун, здесь такой классный океан, серферское место. Совсем недавно мне вконтакте или, или в фейсбуке, кто-то вот в социальных сетях написал сообщение. С вопросом вот Дениса а как найти дело жизни честно говоря я был удивлен этому вопросу потому что ну как бы я никогда не считал себя тем человеком который там нашел свое дело жизни но так получилось -то, что я последние там два года занимаюсь на самом деле тем что мне нравится и при этом мне это нравится как вот просто этим заниматься плюс это очень интересно финансово и это позволяет путешествовать и жить как бы таким Образом, который я там многим также интересен. Так вот, относительно дела жизни. На самом деле найти дело жизни, с одной стороны, просто, с другой стороны, сложно. Просто почему? Потому что вы делаете только то, что вам нравится. То есть, вот представьте, что вы утром просыпаетесь и думаете. Не о том, чтобы сделать такое, чтобы вот там заработать или нужно идти на работу, а вот просто подумайте, что бы вы делали, если бы вам вот вообще не нужно было работать, просто занимались бы тем, что вам именно доставляет удовольствие. Это казалось бы, очень просто там вот на словах, когда начинаешь задумываться о том, что же это есть на самом деле, то возникает очень много вопросов. Вот. Но суть в том, что это действительно вот такое простое упражнение. Оно поможет определить, что же вам на самом деле нравится. И еще такой момент: то что просто вот. Я вспоминаю там себя, я делал очень много всего. Моя первая работа была, я там разносил листовки. Разнося листовки, я понял то, что это ну, как бы не совсем то, чем мне нравится заниматься. После этого работал в колл-центре, после этого работал в маркетинг-компании. Вот, после этого там, занимался музыкальным бизнесом, сейчас занимаюсь больше созданием онлайн видео и видеомаркетингом и созданием и развитием больше вот такого именно лайфстайл бизнеса. И, по сути, это то, что мне нравится, и я могу сказать, что вы легко можете найти, то здесь количество переходит в качество, в том плане, что вы просто делаете те вещи, которые вот вам нравятся в этот момент и определяете. Если это ваше, как бы вы продолжаете этим заниматься. Занимались бы вы этим без денег, тогда отлично. Если вот вы понимаете, что вы этим не занимались бы, то тогда просто бросайте, потому что не имеет смысла тратить свое драгоценное время на достижение чужих целей, то есть вы делаете что-то для достижения своих целей или вы работаете там, на кого-то или просто делаете то, что вам не нравится и помогаете достигать другим их цели. Как бы это не совсем а, то, на что есть смысл тратить время своей жизни, поэтому такой простой совет, а, рассуждения возможно для вас будут актуальны и вам будут а, полезны, если это так, то дайте мне об этом знать, напишите ниже об этом в комментариях, вот, или же просто Поддержите это видео, поставьте лайк. И если оно понравилось, будет еще больше подобных видео. Обязательно их запишем. С вами был Денис Довгаль. И еще раз привет из Сан-Диего.